И я думаю вы знаете, что каждая часть ФНАФа имела в себе две, а то и более концовок. И недавно вышедшая девятая часть исключением не стала, разве что исключением из ожиданий. Поэтому я запускаю серию видео, где мы разберем каждую концовку в отдельности. CHNOS, с вами Токсичный Лис, и мы начинаем. Вначале разберем все нюансы самой легкой и в то же время плохой концовки. Для того чтобы понять всю ее суть, нам достаточно знать основную сюжетную фабулу. Мы мелкий шкет, который по неизвестному нам, зрителям с течение обстоятельств, прячется от Ванеце. Это, если что, местный антагонист и по совместительству единственный блин охранник этого здоровенного кубриса. Ребят, я все понимаю, но вам не кажется, что фазбес НТПАС уж слишком экономит деньги? Я это еще на моменте прохождения замечал, когда читал записки из ЭЗД. О, -о, о у нас тут ТБ проевало? Ну-то это скотч в кладовке, у нас финансирования на это нет, так что давай по ставенке. Но вы, блин, серьезно. Любой может пойти в этот комплекс и украсть Матеоника. Мы, кстати, в одной из концовок узнаем, что это не так уж и сложно. Если уж вам на починку денег жалко, то на возмещении вы вообще банкройтесь. Ладно, что-то я отвлекся. Так вот, идя по сюжету, мы в принципе понимаем, что для в 100 детей – это не в новинку, и Грегори – один из немногих, кому по-видимому удалось хотя бы заставить ее искать нас, а не в тупую исполнять свои коваренные замыслы. Фредди же был абсолютно не против, найдя в своем желудке неизвестного происхождения дитя, помочь ему, по-видимому, потому что его отключили от общей сети, и на момент того, как Ванесса отдавала приказ о поисках Грегори, он чилился себе в отключке. К счастью, Гэгоре, Федищи с душой и головой а потому задерживается, чтобы спрятать нас в медцентре. И нет, я не верю, что он правда думал о здоровье Грегори, ибо мы там уж точно не лечились, а заодно почесать языком с Ванессой. Вроде чего этих, казалось бы, паре секунд нам не хватает, чтобы покинуть комплекс, а потому мы вынуждены 6 часов бродить по цитадели банкротства и невыключенного свет. Как вообще они отбиваются от счетов за электричество? Узнаем много интересного из жизни этого комплекса и аниматроников, но в этой концовке нас интересует, рисует только стрелка на часах. Поэтому об этом подобнее в следующем выпуске. Так, скитаясь Фанисе, разрешая все на своем пути, мы доживаем до 6 утра и имеем возможность выйти из комплекса, уже заочно обанкротившегося от той суеты, что мы там навели. Фредди жертвует собой, если так вообще можно сказать, и говорит, мол, ты иди, а я с Ванессой разберусь. Кто-то же должен, спойлер, не разберется и, по-видимому, пополнить счет техобслуживания и запчастей за эту ночь. Но мы уже четко решили, что дело это не наше, а потому бай-бай Мишка Фреды, а я пойду домой. А, кстати, дом находится прямо за порогом, ведь... А потому родной дом не то, чтобы сильно лучше того комплекса. Да и к тому же зайки тут тоже водятся. И это я сейчас не о вас. М -м. Нас похищает Ваня уже второй раз. Зато теперь мы знаем, что кто-то тут не учится на ошибках. Причем не только на своих. Ибо объявление о куче пропавших детей, предположительно тоже бездомных, Грегори использует как одеялка. Только вот от монстров оно все-таки не спасло. Но это потому, что у него пятки торчали. Такой вот финал. А какой вывод из этого всего мы можем сделать? Ну, никогда не высовывайте пятки из-под одеяла, а то вас утащит Ванесса. А на этом все. Спасибо всем, посмотревшим это видео. Подписывайтесь на канал. Пишите ваше мнение относительно концовки и видео в комментарии. С вами был Токсичный Лис. И от всего хвоста желаю вам токсичных вечеров.